Учение Extreme продолжается у нас. Сегодня будем исследовать Мурен и Селингу немножко. Так, ну давай это, это оттолкнем. Туда оттолкнем, там заведем его. Сегодня взяли имя, имя я забыл. Идыр. дыр? А, точно, как речка, Идыр. Меня зовут Идыр. Да, это. Дружище, а мы на камнях. Сапоги одеваешь вперед. <таспор ex> Лучше ее это, знаешь что? Лучше ее носом наверно туда столкнуть. Подож... А ну сейчас <таспорядок> надо мотор поднять. Сейчас я мотор подниму. Так нормально. Не, мы не пройдем то. Есть камни. Там сзади камни. Чё, намочишь? Ну тебе не привыкать, друга там переоденешься. а ты сразу сходу сейчас переодевать. опыта мало у этих ребят думали это лодка и туда ну прыгайте на эту и пои толкайте ага. ну в принципе можешь не толкать прыгай Дер это местный рыбак, который работает на этой базе. Он знает все места. Сейчас мы с ним плаваем на Селингу, на Мурен. Смотрим доминевые ямы. Он специалист по нахусту. Мне предлагает научиться. В июле, наверное, приеду. Буду учиться у Не нравится мне, что? А не, Ленок. Ленок. Да за один. Дай мешонок. Да? Пичкин, твоя дунка. Дай мешонок. Дай мешонок. Блюд, это таймей? Это Это малек. Экспедиция к истокам Сенгги продолжается. 54 часа по-монгольски. Решили сегодня километр 60 по Мурену прокатиться вверх, посмотреть, что из представляет Мурен. Сегодня с утра местный рыбак возил у нас по тайменевым местам показывал нам что-то это ни хрена не тайменевые места ну, ладно ничего страшного сейчас сами будем искать это все так ка ну что мы готовился ка готов тоже Ёлка уже все, все понимает всю блатную феню джет экстрима, ну давай, друган, так ну давай вдвоем ее столкнем тогда лодку, да, одному-то, наверное, неудобно будет. Подехали, там мотор надо будет поднять, да нет, давай вдвоем, подожди ка подержи тогда камеру, а, стой, мотор, мотор, у меня ну, мотор там не фиксируется, нифига. Ну, давай тогда, знаешь, мы ее носом туда развернем, надо тогда будет так проще, наверное, не столкнуть. Mm -hmm. ну. Йока уже все освоился. Два дня со мной проплавал. Oh! Давай нос туда разворачиваем. Да не-не-не, давай толкай. разворачивай. Чтоб нам легче было. Что, идет там нет давай ты нос сюда и толкай прямо сейчас поедем мурену следовать сегодня с утра немножко неудачно все у нас получилось нам, нам вместо тайменевых мест линковую показали О, она легке пошла давай вперед все прыгай она пройдет сама уже дальше а? Давай это. еще протолкнуть чуть-чуть подальше это элементарно и рядом впадает и мурен впадает там вот такие места рыбы вообще нет почему непонятно здесь сегодня подъехали здесь такие стаи огромные ну ринки конечно не огромные килограмм. прямо такая стая здесь огромная воде пожалуйста мурен так я понимаю более рыбная речка чем ребят Чтобы сильно не напрягаться, завтра съездим по рыбачим поселенке. Нам надо все-таки хоть поймать что-нибудь. Хотя мы каждый вечер говорим. Это, кстати, я вам сейчас покажу корейского студента. Ну, привет. Нет, привет. Я знаю, знаешь, что прилагаю. отдохнем, вытащим лодку завтра, спустим, машину полоснем, загрузимся, вяжем спать, утром рано встали, поехали. Ну а что мы с тобой будем когти рвать, опять устанем как нормально. 200 километров она досталась. Как там? Газар. Баян. Нет Грозный дед пришел, да? Oh okay. Так она назад идет наша. А эту нахуй поставили. Ну, на всякий. Может, а лайк та, лайк если не прокрутит. Если не прокрутит. У -у -у. В смысле, чтобы ее надуть потом? Да. Ну я что, пробуем? А, снимай. Грязный. Ну, героя нашего снять. Она внутри батрит. А -а -а. Она он внутри батрит. Я по-монгольски не понимаю. Что, назад пробуем? Сейчас я переехаю в ночи. Жопа у меня, вообще жопа. Вот такой местный. Час делать? Не хуяси, вот это подняли, блять, вот это подняли, вот это подняли, сейчас опускаем. Слышь, у тебя пока подождите. Ага, да. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Это в натуре супер ребята, блядь. Ну, как лошары тут зарылись. Ну, не как лошары, конечно. Так-то вроде все с виду нормально было, прицеп задний не подрасчитало, честно говоря. Страшно, ладно, научимся. Выбор JetXtreme ⁇ профессиональная фото- и видеотехника. Binar ⁇ магазин фототехники.